Привет, как дела? Сегодня я расскажу об одном из моих самых любимых лондонских зданий, в котором мне удалось побывать внутри в рамках программы фестиваля Open House London в 2016 и в 2018 году. Это One Canada Square. Это здание находится в районе Кеннери Ворф, этот район у меня тоже один из самых любимых. Об этом районе я буду рассказывать позже о том, как я в него впервые попала, на каких мероприятиях там побывала и что там вообще находится, а также о других зданиях, в которых мне удалось побывать в рамках фестиваля Open House London, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Например, такие как Масонский клуб в Лондонском Сити или National Liberal House. А также Ланкастер Хаус, где снимали сериал «Корона», New Scotland Yard, Tower 42 и многие-многие другие здания. Рассказы о некоторых из них уже существуют на моем канале. О других зданиях я тоже буду рассказывать. В общем, поехали! One Canada Square это главный небоскреб в Лондонском районе Кеннери Ворф. В принципе, там и находится основная остановка, как метро, так и DLR. И многие автобусы приезжают на станцию под названием Кеннери Ворф. И вот так вот в 2016 году мне удалось выиграть билетик, чтобы посетить 39 этаж этого здания. Надо сказать, что туда запускались группы по 20 человек, и количество билетов было ограничено. Но мне вот так вот негаданно-нежданно повезло, в 2016 году я ходила туда одна, Сняла все на видео, и сегодня я буду показывать вам, что там находится внутри и какие виды открываются на Лондон. Это самое главное, ради чего я хожу на фестиваль, чтобы поснимать побольше лондонских видов. И особенно мне очень нравится вид на Сити оф Лондон. И именно оттуда открывается просто потрясающий вид. Ну, начнем сначала. Пришла я туда, мне выдали вот такой вот бейдж, собрали нас в группу и повели в лифты. Мы приехали, по-моему, сначала на 30 этаж, где нам на фоне карты рассказали, как вообще создавался этот район, почему он был построен, что с ним связано, как туда тянули ветки метро и потом DLR, Docklands Rail. То есть это надземка такая, у них ходит там автоматическая, то есть без водителя Про сам район я буду позже рассказывать, скажу только то, что это были доки То есть некий такой порт, куда приходили корабли по Темзи Дальше в центр Лондона они уже никак не могли пройти То есть там они э, вставали на доки, так называется, как бы причалы И выгружали товары и все, что они везли в Лондон. И вокруг этого района потом стали создавать некую инфраструктуру. Ну и сейчас этот район больше пользуется популярностью как самый главный финансовый район Лондона, в каждом из небоскребов которого находится практически главный офис каждого из банков, такие как Барклайс, HSBC, JP Morgan, Citi и многие другие. Ну и затем, собственно, нас снова посадили в лифт, довезли на 39 этаж. Там, видимо, был организован офис для приема гостей. И там нам дали спокойно походить, пофотографировать виды на разные стороны этого небоскреба. Напоили чаем или кофе, я уж не помню, с печеньками. И, в принципе, за полчаса Экскурсия была окончена. Ну, все, что мне удалось снять, я вам сейчас показываю. Также я сделала видеоролик на свой канал «Лонд Айленд». Если кто хочет посмотреть, смотрите его в этом ролике. В 2018 году мы ходили уже с подругой, которая тоже обожала ходить и изучать лондонские здания. И мы приехали туда уже вместе. Но на тот момент я уже решила не снимать видео, так как у меня этот контент уже был, а побольше пофотографироваться на фоне этих потрясающих видов. И также нам помимо карты и рассказа о создании этого района показали макеты нынешних и будущих зданий, то есть как эта инфраструктура будет продолжать строиться дальше, и я это тоже все поснимала. Ну и, конечно, мы пофотографировались с подругой на фоне э, лондонского сити, который виден из окна э, этого небоскреба. Этот небоскреб как раз вот тот самый, который с пикой наверху, если кто знает лондонский район Кеннери Ворф. Это самое главное здание и визитная карточка этого района. В конце нас также напоили кофе с печеньками. Там, кстати, оформление этого этажа было разработано уже в другом дизайне. Плюс к этому появились какие-то новые арт-объекты. Я это тоже как-то поснимала, но видео не стала снимать. Плюсом к этому нам подарили вот такие вот сувениры. Ручка Паркер, где написано Кенери И такой вот для ойстер-карт чехольчик. Ну, можно носить визитки. Ойстер-карт это у нас ну просто карточка метрополитена и так далее. Вот такое написано Кенри Ворф. И вот как раз таки это здание нарисовано. И весь этот район в основном. Вот именно таким э, я представляла себе Лондон, когда ехала впервые э, в британскую столицу. Но по существу оказалось, что это... Большая деревня, если можно так назвать, то есть малые этажки, 3-4-5 этажей – это основные жилые дома в Лондоне. А район Кеннери-Ворф, видимо, чаще был использован в различных фильмах о Лондоне, и я почему-то представляла себе, что весь Лондон именно такой. Ну, об остальных зданиях, которые мне удавалось посетить за несколько лет жизни в Лондоне э, на фестивале Open House London, я буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!